Когда вдруг появляются такие люди у меня, когда у них здесь вот Это называется 100 метровка 100 нет. Метров. И у них здесь включаются страхи. Четыре базовых страха: опасность, ответственность, одиночество и отсутствие смысла. Все. Это выключается перед целью. И они, конечно же, мне быстренько приедут. Это когда. По этой лестнице уже все исходил. А флажок поставить не можешь. Все время кто-то другой ставит. И тогда человек начинает задумываться и приезжает, решает вопрос: один из четырех, или все четыре, и попал здесь. В чем очень легко? Потому что все сформировано для этого. Естественно, кто.